Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark В этом видео у нас на обзоре будет проект называется Polyway В общем давайте рассмотрим, разберем быстренько данный проект и посмотрим что мы сможем с этим потом сделать Здесь нам сразу говорят, что 5 лямов они убирают отсюда 5 лямов будет закрыто то есть любой может взять поменять матик на wave пропорционально там сколько там по курсу там положил там и нормально все будет. Фарминг. Фарминг у нас здесь есть стейблкоины. Стейблкоины это хорошо, потому что ты их фармишь, и у тебя был как доллар, так и остался. Ни вверх, ни вниз не растет, не падает. Поэтому фарм стейблкоинов огромный плюс. Ставим галочку, все, записали. Дальше нам здесь что загоняют что меньше будет у нас награда а, за этот за стейк блин ну тут и так понятно что чем больше людей скажем так пользуются определенным фармингом чем больше людей бабла закидывают, тем меньше становится процент процент становится меньше и все и он падает и также они вырезают комиссии потом в два раза потому что и как сказать предложение становится тоже меньше Ладно, здесь мы в принципе разобрались, что у нас тут, как у нас тут, э, на Wave залетаем, посмотреть, там типа клейм забрать, там сколько они уже забрали, там 450 тысяч матиков, с этим все понятно, да, здесь как бы нам особо задержаться не стоит. Подключаем кошелек и цепляемся, выбираем себе пул, э, выбираем себе какой мы себе хотим, не знаю там. И, как вы видите, везде разные проценты. То есть, сколько люди денег занесли в пул, сколько здесь лежит. И можете выбирать, там, Wave добавлять либо Wave, Matic. Проценты довольно-таки неплохие. Как раз, ну, в чем проявляется его надежность, то, что он здесь долго будет жить и работать. В том, что процент здесь не колоссальный, там, до да, 300% там рисует. В принципе, так и Pancake точно так же там начинал потом проценты конечно же начали меньше становиться падать, а, ну по крайней мере не знаю, мне тут здесь проценты радуют, если это брать как на долгосрок, а, токен пулы там, виматик и тому подобное пошло поехало, не знаю, либо стейблкоин можно какой-нибудь поставить для стейблкоина, что здесь, блин, ну это опять такой сложный момент на депозите у нас комиссия 2,37%. На выходе, когда снимаем 1,46%. 5% там, да, у нас там получается, или сколько? Ну да, где-то 5% у нас выходит комиссия. Здесь же у нас, ну давайте глянем по ВВ. Тоже комиссию бахнули, Вообще сложность 10% у нас выходит при депозите, при снятии. Эти 10% соответственно должен курс потом взлететь нормально, чтобы когда мы хотели снять бабки не потерять чисто наформили и все и снимаем бабки так ладно идем далее то что я говорил 10 миллионов монет и соответственно здесь какое у нас распределение по 33 процента там и тому подобное я думаю блин кому интересно я прям ссылочки все эти поставляю можете залетать вычитать всю эту информацию потому что здесь читать читать не перечитать и никто столько видео смотреть долго конечно же не будет как по мне, не имеются, хорошо. Кстати, у них тут еще игра прикольная есть. Там на серфинге можно мотаться, гонять. То есть, они сделали спон там, типа, э, пока этот кошелек твой набивается деньгами, расслабься, возьми, поиграй. И прикольная игра. Кстати, немного поиграл. Блин, управление поначалу сложно но немного уже получается. Как бы портфель набивается, и игра играется. Ладно. Здесь мы залетаем, что мы смотрим. Здесь у нас 4 системы, 4 платформы. Полигон, и потом этот, как он выберет, Binance Smart Chain и Ethereum. Все. Ребята молодцы, они тут сразу 4 платформы загребли под себя. И на каждой можно посмотреть, какой у них тут Market Cup имеется, на полигоне самый крутой и на Ethereum. Также распределение какое здесь идет, сколько они кружили в полигон, сколько в эфир. Ну и, короче, две, я так понимаю, это две основные системы будут. Почему-то они Binance Marching не захотели. Но это же биржевой. От биржи как бы получается. Все это потом у них движуха пошла. Хреново знает, но тем не менее пока нет. Они это не сделали. В общем, что? Просто покупаем токены, заряжаем, пулы, фармим и балдеем. В принципе ничего здесь сложного нет. Это мы уже не один раз проходили. Это мы как бы уже все здесь знаем. По CoinGecko что у нас? Сейчас цена конечно подскочила. Потому что здесь э -э у нас до этого цена была там 12 центов. Там была просадка это самый низ. Объем за сутки на соточку зелени чуть больше. Quick swap у нас работает. Если зайти сюда посмотреть сколько у нас тут получается было. Цена у нас была 12,5 12 центов, самый низ. И в этом проекте, не как там, в проектах однодневках, что у тебя график получается в точности, да наоборот. Либо вообще так поднялся, поднялся, поднялся и сразу все время вниз уходит. И здесь же, да, примерно похожая ситуация на старте была. Взлетел, слили сразу же ребята, которые, допустим, в самом начале здесь уже купили, либо еще где-то раньше не приобрели. Ну и, соответственно, потом кто-то конкретно подсрился и начали опять нагонять жути, выравнивать себе, строить график. Молодцы, что я могу сказать. Нормально, проект работает, можно залететь, подзаработать на этом бабок Ладно, ребятки, пишем, короче, комментарии, ставим лайки, подписываемся на канал. На этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.